История нашего героя не закончилась ни на безымянном поле сражения, ни после доблестной кончины. Ведь теперь о нем будут помнить потомки, и справедливость восстановлена. Хотя бы в одной маленькой по меркам вселенной отдельно взятой ячейки общества. А наша история только начиналась 9 мая 2017 года. Сегодня съездили на блошиный рынок. Купили к Ордену Славы колодку. Оригинальная колодка. Кольцо серебряное. Все подлинное. По поводу Ордена Славы мы обратились в Савеловский военный комиссариат. Спасибо, что нам здесь не отказали. Вот здесь нам обещали в течение месяца узнать, кому принадлежит Орден Славы. Я думаю, что мы сможем найти человека и вручить, ну, по крайней мере, родственников. Возможно, сейчас обстоятельства сложились бы иначе, но на тот момент бюрократические проволочки водили нас за нос в течение полгода. И только в этом месте нам уверенно сказали – мы поможем. Это наш долг. Наконец-то нам выдали справку. Быстро сработали, месяц буквально прошел. Мы, конечно, не ожидали ничего, мы ожидали отрицательного ответа, но мы имеем в Да, информацию, кому выдан был, когда выдан и главный адрес на момент вообще призыва. Да, конечно, конечно. День добрый, добрый, добрый день. Вы раскручиваетесь пока, я пойду до архива даю. Но факт тот, что название у них уже есть. А может, вы с нами останетесь на вручении? Слава на дороге. Да, я Василий. пойду, я не буду кутать. Я хочу, чтобы это был именно ваш заслуженный троих праздник. Любовь Александровна, мы к этому очень давно шли. Вот честно, вот искренне от всей души мы хотим э, вручить вам э, вот эту награду, которую получил в свое время Михаил Андреевич. И хотелось бы пожелать, чтобы вы хранили эту награду и передавали с поколения в поколение, чтобы эту награду чтили э, по вашей родословной, там, внуки, там, э, дети, там, кто-то там дальше будет уже ее хранить. И, и мы желаем, чтобы история об этом человеке, она никогда-никогда не забылась. Потому что будь, конечно, если бы мы не нашли ее, ну дай Бог, кто-нибудь другой нашел, но вот эта награда, она не должна была лежать в земле, ее прямое назначение лежать у вас и передаваться из поколения в поколение, чтобы эта память не забывалась, а с каждым годом, как говорится, все больше и больше вспоминалось, чтобы люди, которые причастны к этому, они Вспоминали чаще об этом человеке, чтобы память, как говорится, о герои хранилась. И ему будет, я думаю, спокойнее и приятнее там сверху смотреть на нас вот, и знать, что о нем никто не забыл. Подвиг бессмертен. Конечно. Спасибо большое. он всегда останется. Я очень тронута и, конечно, всегда будет в нашем сердце. Это, Это вам спасибо да. большое. Это конечно, вам спасибо большое. Я... Ему сам волнуется. Да, он да, тоже в волнуется. Спасибо большое. Да, я хочу сказать, что просто низкий поклон да, Михаилу Андреевичу, низкий поклон да, просто от нас. Потому что таких людей очень мало. Я в вот. благодарна, конечно, то, что память о нем не забы... Ну как, не забыта, да, теперь. И что вы все-таки поделали такое работливую, большую работу. Если да. вы разрешите, мы иногда будем к вам заходить, да, да. спроведывать вас. Да. У -у -у -у -у -у -у. Мне это очень приятно. Можно вас обнять? Ладно, очень так приятно, правда. Наконец-то прям вообще. Слава Богу, что есть такие люди. Вы дополнительные вот, не знаю, как будто вот такое состояние, как будто Встретились, увиделись. Теперь эта награда в нужных руках. Да. В тех, которых и должна быть. Не знаю, как-то у меня даже вот... Через столько лет и вот все равно вот этого. Вот. Что касается мыслей вслух, вообще, вот когда мы нашли, да, мы, у нас были какие-то предположения, как вообще орден Славы мог там оказаться. То есть мы думали, наверное, скорее всего, кто-то ну, гуляния может быть потерял именно с больших дворов. Там деревня-то не маленькая была э, в царское время. И скорее всего, может быть, наверное, местные жители потеряли. Хотя и было предположение, что может быть э, и из другой деревни, потому что между деревнями раньше активно дружили, же ходили в гости. Старое урочище, оно еще со времен 15 века известно. По Пятини там еще первое упоминание есть. То есть деревня очень старая. Да, было предположение, что мог родственник носить его с собой как, как талисман какой-то и выронить. Да, ну, то есть предположение были, было да, масса. Когда ты начинаешь раскрывать такие дела, ты становишься пинкертоном просто. И вот я говорю, очень интересно было узнать правду про этот орден славы что вообще вот как он там оказался Потому что это вот вокруг этого ордена ну, прям все, все опутано тайной да внестика, когда начинаешь да. потихонечку Как орден серьезный за серьезные заслуги мог оказаться на поле где-то ну ты представляешь в которое на это место ты попадаешь ты понимаешь оно не хуже. там даже охотники это большая редкость да. там дорога получается Пар... старинная да. идет на пополам. Просто как бы старинная да. дорога. Кто не знает, кто не в теме, он не поймет, что там могло быть. Вот просто лежит орден в земле. Дороги были. Были, были. Она и сейчас там дорога есть. Несколько дорог, да. да. Она и сейчас да. дорога хорошая. Она проглядывается в принципе дорога. но уже до того места, когда доходишь. А время конечно, да. все заросло. Да. Пара домовых ям там виднеется И вот когда там, мы эту там, справку... там, значит, были, чтобы а, по воде пройти, настил, так. да, дороги специально вот нас. И вот когда мы архивную справку нашли, там, значилась деревня Козлов, у нас сразу вопрос, опять какая-то загадка, потому что две деревни две? на самом деле, есть деревня вот, Большой Козлов, да, вот это вот туда там в сторону и малые, еще есть. А, и, и есть, Малая А, да, У нас Козлов... Да, и есть деревня 3 3 То есть у нас тоже опять загадка, какое именно Козлово. И тут уже как-то Владимир Васильевич это, нам Это так подогревает внутри этот интерес, ажиотаж, вот это все выяснить. А в каждой деревне был сельский завет. Да, уже Владимир Васильевич эту информацию предоставил. По хозяйственной книге, да, он уже смог нам предоставить вот такой вот списочек, как раз все члены семей. Получается, Пелагея, Ольга, Михаил, Александр и Ириния. Женщины такие красивые имена. Линия это сестра, помнит. И вот через Владимир Васильевич нам здорово помог. Мы вышли. на Любовь александр да. Смогли у нее какую-то информацию. Мы больше всего опасались, что родственник, которому нужно будет вручить это все, ну, будет недостойным человеком, скажем так. Очень боялись, что ну есть. Согласимся, что есть люди, которые ну, просто... Опасения, да. объективные да, и понятные. Да. Могут и продать, и пропить. Все, да, да, что учить. угодно, да, грубо говоря. Да. Вот. И да. когда оказалось, что родственник настолько достойный, и начитанный... Я, я да. применник. Вот сейчас, я... Мы до... сейчас мы до вас дойдем. Сейчас мы смотрим, молодыми людьми... ребята, и уже пойдем к вам. А дальше уже подвиг народу. Подвиг народа его... Да, ввели. В 20 все Не наши данные. Вышло. И по данным нам уже на родной лист вышел. Что еще? Лист там, с подвигом. Да, там подвиг описывается. И вообще, в принципе, информация. Потому что это все э, ранее было засекречено, эту информацию бы никто не смог бы дать. Да, даже и сейчас, нет. когда ты открываешь этот лист в интернете, некоторые вещи, они просто как-то замазаны. Под грифом "секрет". Да. Что касается подвига, вот а, у него первый подвиг, подвиг был совершен 17 июля 4, -го года, 1944 -го года. года. Ну, в вот, двух словах. В чем? Э, он... Первый подвиг – это э, прорыв траншеи э, фашистской троих... Немцев он, собственно, Положу, да. В общем, Второй э... подвиг совершен был через три дня, буквально уже 20 июля. Там уже выше планка была задрана, 8 фашистов собственноручно было уничтожено и захвачено две машины с провиантом. Да. Две машины на то время, да еще и с провиантом, это было, наверное, да. мощнее всех. Этот подвиг был совершен это, на хуторе или Леня? Скорее всего Леня, леня. Да, это Украина. Да. как раз боевая операция была, украинско-белорусский фронт. Вот здесь Натюс, Натюс. Надо меньше. Я еще не была здесь. Да? И вот, вот здесь вот Мясникова. а мне кажется, вот здесь вот Черновы. Чернова. Чернов. наверное, Михаил Андреевич. Малери. Баба Баба Чернов. Поля, угу. вот, моя бабушка угу. Чернова, но ну, мать угу. его. Угу. И Баба Ирина, она будет сестра. Да, не понял. А, а какой последовательность? Потому что Здесь и Ольга, по-моему, похоронена. В общем, Мясниковый Черновый вот. А Мясниковый Черновый у меня по кому будут родственники надо поле, По бабы поле, по-моему. Там вот Ольга, она бригадиром была. Вот она умерла. Да, Молодая, да. она умерла. Она Меха? была бригадиром колхоз Красное знание. Да. Да. Краснознание Субтитры Совет совершенно. Вот. Она вторая идет. Первая шла как глава семейства. Это, она не пологея была. Пелагея. Это Геология. Да? Да. Там был, значит, у него еще брат. И была, по-моему, еще какая-то тетка жила. А, Ирингия, Ирина. Совершенно. Да-да, вот они Вот идут. Она будет сестра Пелагеев. Угу. Я угу. только... Род... Мне кажется, она родная сестра. И тетка. Последней записана вот эта Ирия. Да-да, Ирине и написана, Баба... я, я ее совершенно. называла Баба, Баба Ириича. Но самые раные, ранние по книги, они как раз э, вот это... 42 отметка ткани, 42, 43, 44, 45 в одной книге и еще и 46, 47. Он пропадает, он значит отмечен, когда он прибыл. На, все уже, но ну, у него очень такой интервал и по награде. Наградить-то... Наград... Лист был наградной, он, видимо, в госпитале был, поскольку он, у него вторая группа инвалидности, но ну, у него, значит, она, может, не боевая, тогда, может, с кодеркулезом связана. Дело в том, что вот как вот я помню, потому что, ну чё я... Маленькая я была, 54-го года рождения, я... Ампицелин не вот. достать было из-за этого, да. конечно. И... Я, я знаю по разговору вот, мамы и всех вот, ближних родственников. Конечно, это не афишировалось в да, свое да, время. Да. Все равно спот... все знали. Ну да. И что он привез туберкулез, как говорится, и заразил вот Ольга, она молодая умерла. А отец мой умер в пятом году. Это я хорошо да. Не Мне чушь, там одиннадцать лет было. А Оля. Она раньше умерла, uh -huh. а Михаил, по всей видимости, где-то, наверное, в 50-х или в каких-то, вот, 40 там. И после, знаете, было Потому чего. что я сегодня вот видела Елену Воробьёву, Елену Григорьеву, uh -huh, uh -huh. она с 38-го года. Я говорю, вы помните Михаила Андреевича? Она говорит, я знала, что он есть, но я его не видела. Это 38-го. Вот, я говорю, а Ольгу когда хоронили? Мне, говорит, лет 12 было. Но это 12 выходит, где-то 50-й год. Да. Вот, да, 50-й, да, да, да. но пусть 51-й. Ну вот по хозяйственные книге я все там вот, Ольга сказала, Ольга. но дело в том, что они исчезают. Вот. Куда Ольга исчезла. Она умерла. 47-й год книги были, после там какое-то деление в семье было. Но я там внимание уже, У -у -у. потому что меня они не интересовали, другие частовые. Я был заинтересован. Там еще два листа отведено. Ну, да, вот очень жалко, что фотографии никакой не сохранилось. Ну да, вот и очень... пожары, и все это. Все равно, а да. бабе Поле вот, ну, бабушки, черновые, да. Конечно, ей трудно пришлось. Попробуй одного молодого похоронить ребенка, дочь молодую похоронить, сына тоже. Да. Я помню, я еще маленькая. Ну, сколько Может, лет семь было, может а, шесть. Ну, я помню. Мы как раз э, у нас тогда же ведь э, считалось из бальфитальников. Да, вот, да, да. Смотрели фильм. Тут как раз увидели зарево. И как раз вот дом горел. Большой дом сгорел. А что ж пока... были же пожарки? У нас пожарная часть была в деревне. Пока это все задушили ведь все вручную. Вот это помните? Вот да, да, да. Помпы. Это я тоже помню помпы вот эти. И, но люди были в то время дружные. Все прибежали Помогали на помощь. Все, все при... Прибежали на помощь и с вёдрами, и все тушили, но все равно спасти не могли. Mm -hmm. И на том месте вот мой отец, Александр Андреевич и дай вот Николай Арсентьевич, mm -hmm. они построили маленький домик. Mm -hmm. И вот в этом маленьком домике жили баба Поля и баба Иришина. Мы иногда и не, забыв... не запоминаем, вот это вот все. Так вот сколько лет пришло? Шли-шли вот. да. нашли, правильно? Да. да. И как да. сверху ведет? Ну, 9 мая нашли и информацию да. получили да. в тот как момент, как, когда он как раз награждался, в апреле месяце как раз. Мы вот в апреле месяце получаем всю информацию и смотрим, и он был награжден в апреле месяце. Практически там что-то три или четыре дня разница. Когда газету открыла, сразу сразу, сразу по детки. А после ну, общем, подделки да, здесь быть не может. Если да. это зафиксировано министерством, извини да, да, меня да. уже в документах проходят да. по наградным листам. Так? Потому что престольные праздники. Родственники нет. нет. Друзья, товарищи, подруги, они ну, друг друга да. набивали сеном, матрасы. Вот, весело гуляли, постельники, постельники да. А вот. после сплав, если сама звезда орден сам он конечно более ценный металл более прочный но она вот на это ушко, конечно что правильно его же не да. будет в с конечно, же... да. а после уже война уже к своему завершению награжденных много это все целая промышленность конечно, работала да. Да. но конечно. подтвердил архив ну и слух наверное и после Наверное, после потери, как он потерял, или потому что слушал, это слушал, конечно, это же. Я не знаю, не был он тогда жив или нет уже, но все равно знающие люди смотрели, так... может даже и отец смотрел. Ну, и Такие брат... награды обычно же передавались с поколения да. в поколение да, да, да. как память. Вот. вот, но найти не могли, а вот по прошествии вот такого времени. Какой? Даже удивительно. Вот сколько да. времени, да, прошло? Да. 50-60 лет лет. Да. А времен. я сразу спросила, 70 лет. в каком состоянии, сколько, какой слой земли был? Ну, до расстояния, вот, штык-лопатка. Ну, вот. Штык-лопатка. Сколько? Дорогу подсыпали, конечно, ее постоянно, да. ведь тоже за ней, наверное, вот, смотрели. Э, да, культурный да, слой да. земли в местах рядом с, с деревнями, там где-то примерно 7-10 сантиметров вот. в 100 лет образуется. Да. Да, где-то вот времен, по времени вот, вот где-то а, так вот. Я, У меня только версия такая, что они ходили в гости, просто потери. Потери, потери, Не потери. То, что конечно, там это там то потери, но... Но потерял. Отвага, геройство все-таки с медалью. Правильно. Ну, конечно. Святое дело. Святое раньше дело. просто так не вручали. И кровь пролита, и все, да. Ему это дорого. Двух дорого, немцев убил. Дорого, дорого Двух немцев убил, потом еще восемь немцев Троих. Тро... Троих, Троих, да, вначале? Да. О, вот еще и это... Не отбросили, не выбросили. Продукты. Да. Две машины А тогда заплатили. как? За... для Продукты как важны это были Продукты раньше? вообще это были... Все, это все важно, ценнее. Было. Все важно все. было. Мы не знаем в какой могиле, но все равно... А то, что здесь. Сейчас я не водичку поставлю. Вот так вот Вот так не, не упало. Вот. Как полагается, все-таки и, все и конфеты надо положить, и печенье сидеть взяла. Ничего память. Да, легкое улежание героя. Да, пусть земля будет полка.